шо ты хуизу Зинатар? О, Ванёк и Я, короче, сейчас сначала Шо ты говоришь? Рукой говорю! Хрюкай говорю! Ты пидарас, нахуй, ты шо, блядь? Че ты улыбаешься, нахуй? Из какого города? Из с 14 А тебя ебуква, Сити! Нет, ты просто скажи! Из метро выпал, серьезно. Не, серьезно! Мама, я клянусь. Ну, бля, телефон, я спешу, нахуй. Ау. с Какого Донецк. города город Из Донецка. Без понятия, нормально. Же... Хотя, такой... Хотя мы там были в часа. Не, не, не ври. Не оружие... Реально. Какое оружие? Ты где? Ты где оружие увидел? С Харькова? Или Донецка, блядь, ты доебал. Звони, звони, звони, братан.